Мы занимаемся в школе АЛАЭС в течение трех месяцев. За, эти, за это время дочь научилась хорошо читать, появилось правильное произношение, она хорошо понимает текст, появился очень большой словарный запас. Домашние задания раньше мы делали с мамой, сейчас дочка делает все практически самостоятельно. В школе успеваемость повысилась, стала очень хорошая. Особенно хочу отметить, что ребенок с большим удовольствием идет на занятия в АЛС. В школе АЛС дается не только грамматика, лексика и э, произношение, но также много игр, которые позволяют детям хорошо усваивать э, сложные задания. Э, и, э, стимулирует их к развитию, к изучению английского языка и вносит очень большой позитив в занятия. Уверена, что занятия в школе АЛС помогут вам хорошо освоить английский язык.